добрый вечер здравствуйте вы можете писать в чат если будут какие-то вопросы или что-то непонятно я вас призываю быть активными чат я включила я буду видеть ваши все сообщения и сегодняшняя тема как я и обещала это возможный контроль судьбы добрый вечер рада что вы дошли и как высчитать его наличие. Для тех, кто останется до конца, я расскажу, что делать. Волшебной таблетки, увы, не будет. Эта таблетка, она долгая и дорогая. И что нужно знать для переезда, что нужно делать для хорошего переезда. Расскажу о себе, о том, как я к этому пришла, и вообще вы поймете, почему я, собственно, вышла в метафизику. С самого рождения, вот сколько я себя помню с осознанного возраста, у меня ничего не получалось. Вы перед собой видите большого человек неудачник. Что бы я ни делала, все постоянно разрушалось. Я устраивалась на работу, где у меня начинался конфликт с начальником, причем не из-за того, что я плохо выполняла свои обязанности или еще что-то там такое, а вот просто умудрялась именно я попасть под горячую руку, так как я не люблю, когда там на меня голос повышает, еще что-то, мне приходилось просто увольняться. А далее у меня было две ситуации, когда я предлагала работодателю, как можно лучше организовать рабочий процесс. Они не принимали мои идеи, потом происходила обычная ситуация, я увольнялась и узнавала, что после того, как я уволилась, приняли мои идеи, их внедрили в работу и зачастую еще брали на мое место человека, которому платили большую зарплату, чем мне. То есть я постоянно задавалась вопросом, что такое, как такое может быть, почему такое происходит. Это касалось всего, кто меня помнит, кто давно за мной следит, добрый вечер я до 40 лет жила в ростове ну, с периодическими там выездами переездами и я не могла купить квартиру дом я ничего не могла то есть даже несмотря на то что в какой-то момент у меня заработок пошел вверх все знают какой мой первый способ был заработать там, после которого я уже ушла в метафизику но у меня все равно не получалось все помнят мои проблемы там с налоговыми, причем, опять-таки, не за моей вины. То есть у меня даже бухгалтерия обалдевала, потому что постоянно налоговые платежки теряла, еще что-то. Ну, то есть невозможно было. То есть за какую бы сферу я ни бралась, у меня были проблемы везде. И, естественно, я пыталась найти причину, почему... У меня происходило эмоциональное выгорание, очень жесткое. То есть это, знаете, как получаются такие шрамы, и эти шрамы очень легко задеть потом другим людям, причем это уже могло даже ко мне не относиться, но меня отрегирило, и я уже даже могла неадекватно начинать реагировать на какие-то ситуации. То есть, знаете, такой невротик-психотик. Один внутри меня обвиняет других во всех проблемах, другой обвинял, ну, сама себя обвиняла, привет, аутоагрессия, привет, лишний вес. Вот недавно меня спрашивали, как я похудела, Ну это все взаимосвязано. Да? А у меня панические атаки были тоже, я думаю, все помнят мою историю и так далее. Ну То есть это просто какой-то трэш был. И у любого человека, кто находится в такой ситуации, с ним происходит все то же самое. да, То есть эмоциональная неустойчивость появляется, что снижает коммуникативные способности и внутри семьи, и с коллегами, и вообще. То есть человек может даже уходить полностью в себя. Снижается эффективность, потому что ты думаешь, а зачем мне что-то вообще делать, если я уже знаю, что у меня не получится. И вот если бы не мой огонь внутренний, да, и вообще моя личная карта огня, которому постоянно все-таки что-то надо делать, нас бьют, а мы крепчаем. Я стала добиваться все равно, то есть что-то произошло, я переступлю, попереживаю, но иду дальше. Тяжело, но все равно иду дальше. Но я знаю многих людей, которые задаются этим вопросом, зачем мне что-то делать, зачем мне идти дальше, мне все равно ничего не получится. И у многих из них я как раз находила вот эту конфигурацию контроля. Отсюда же, понятное дело, что никакого удовлетворения от своей жизни нет, ни от чего абсолютно непонятно в конечном итоге даже потом, чем заниматься, потому что везде все не получается. Вы не можете убеждать других людей ни в чем. То есть даже если вы правы, даже если у вас есть какие-то аргументы, а так как мы живем в социуме, мы деньги зарабатываем через социум, то есть это тоже важно. А люди просто тебя не замечают, игнорят, они не воспринимают, твои какие-то да вот, вот я вижу ваше да то есть ничего не получается от у меня тоже я задавалась вопросом как такое может быть я делаю я работаю я стараюсь я совершенствуюсь я учусь я исправляю ошибки я повторяю опыт я делаю это лучше я смотрю на других они делают то же самое у меня ничего не получается я опять по все то же самое опять ничего не получается я уже такая думаю, ну как такое может быть? И тоже вот сейчас даже видите, какая у меня история. Во-первых, после того, как я выехала из своего родного города, в течение года я смогла купить дом. И это при всем том, что в Казани я оплачивала еще и за аренду. Сейчас точно не помню, по-моему, там 16 или 18 тысяч было, я просто реально не помню, Но ну, плюс коммуналка, да, то есть я все равно смогла. Где я смогла в Ростове купить? Нет. Только после того, как я уехала. А дальше у меня проблемы со здоровьем, которые я сейчас разгребаю. Откуда они пришли? Кстати, спасибо за лайк. Я вижу загонечек. Кто-то нашел, где ставить. А вот, то есть проблемы со здоровьем. Тоже, опять-таки, кто на меня подписан знает, да, всю эту мою эпопею. Я в Ростове решаю эти проблемы. Я смогла их решить. Нет, в Ростове все было только хуже, хуже и хуже. Я переехала сюда в новое место и опа, все завертелось, мне могут диагнозы ставить, мне там могут даже там, в Москву отправить, если понадобится, да, там решать эти проблемы. Ну, то есть разница огромная. Не на 100%. Мы не можем на 100% изменить свою судьбу. Причем, что касается метафизики, что касается в принципе психики человека, даже если вы все там свои установки перелопатите, но, ну, к сожалению, полностью другим человеком вы стать не можете. Но мы всегда хотим лучше. И для того, чтобы стать лучше, мы должны понять, где вообще наша проблема находится. Собственно, вот переезд это что? Вы включаетесь в новую энергию. То есть вы себя со своей картой тащите в новую энергию. Опять-таки, я, наверное, кого-то расстрою, но на 100% повторюсь, изменить нельзя, даже если вы переедете в супер классное место. Невозможно, потому что вы все равно свою карту перетащите в новое место. То есть, если у вас там контроль, вы переедете все равно с контролем. Но его можно снизить и снизить очень сильно. То есть, видите, у меня сразу пошли подвижки. Вот через год я начала решать все свои вопросы. Да, абсолютно верно. То есть, мы всегда всю свою жизнь, все свое носим с собой. Но мы можем с помощью переезда либо сделать так, что проблем станет еще больше, переехав куда-нибудь в неудачное место. Либо можем сделать так, что поменяется в лучшую сторону. То есть, как у меня там купила недвижимость, решаю проблемы со здоровьем, кто-то найдет а, хорошее, кто-то решит проблему с личной жизнью. Я сейчас чуть позже расскажу, как а, это работает все. Но с переездом тоже не все просто. Потому что очень важно начать... Переезд в хорошее событие, в хорошую дату. Помните, я специально подбирала дату и приезжала, у меня там еще какая-то несостыковка чуть не случилась, я переживала, потому что мне нужно было переехать в хорошую дату обязательно. И... Под свою карту, потому что вы знаете, да, то, что я пишу периодически прогнозы на неделю, но даже если я говорю, что вот завтра супер классный день, не факт, что он под вашу классный день. То есть завтра 6 марта под кого-то он будет обалденный, под кого-то он будет не очень. И это не только там от года зависит, потому что думает, что там столкновение, все плохо. Нет, вы даже можете по себе посмотреть, то есть какие-то дни со столкновениями у вас будет получаться, что-то в какие-то дни столкновений нет, у вас не получается. То есть там более сложная техника, но столкновения тоже мы учитываем, кто уже в теме Бадзе, хотя бы можете смотреть, чтобы там с годом вашего рождения не сталкивалась. Ну вообще это достаточно сложный подбор есть подбор через Бадзе, есть через Сонькун это еще более сложно. Это бонус, когда вы подбираете дату, и защита от дополнительных неприятностей. То есть ну, поддержка с небес, так называемая, если по-простому говорить, начинаете, когда вы соберете в хорошее время, это удача. То есть вы захватываете энергию этой хорошей даты и тащите потом на всю оставшуюся жизнь. А выбор дома тоже также важен, или квартиры, офиса там, по цемень, по фэншую, по фэншую плюс цемень, тоже есть такая техника. Потому что, смотрите, вы выбрали хорошее направление, окей, вы туда переехали, но, допустим, у вас карта вне удачи, и даже при наличии хорошего выбора, да, но и хорошего города, куда вы переезжаете, город, село, там, неважно, но вы переезжаете в дом с плохим фэншуй, Все это я вам просто гарантирую, что минус 30-40 процентов у вас удачи. то есть ну, я думаю даже среди ваших знакомых есть те которые переезжали и потом возвращались, когда они говорят что ну, не вывезли. И вот такое может быть, то есть на человека еще больше проблем свалится. Причем, если с точки зрения психологии, то есть мы все свое взяли, унесли в другой город, а там еще надо пристроиться, найти работу, найти квартиру, то есть там проблем на самом деле еще больше. И если вот эти все фишки не включить, то у человека будет просто еще хуже. То есть мы резонируем и со временем, да, то есть дату выбирать, и с пространством, это, собственно, фэн-шуй. Ну, не популистский этот фэн-шуй, там, где жабку в коридоре, там, музыку ветра на двери повесить, это, конечно, не то, оно не работает. И вот сейчас мы как раз подходим к теме цемень диагностика, то есть вообще надо ли вам переезжать, потому что, может быть, и не надо. Сегодня мы разберем жабку в бухгалтерии, ну, если она ваш глаз радует, то окей, так в принципе она никакого значения не имеет. И отношение к фэн-шуи классическому тоже не имеет. И сегодня мы разберем только одну конфигурацию, которую я вам обещала, да, это контроль. Так, у меня пишет, что нестабильное соединение, мне, пожалуйста, маякните, вы меня нормально слышите, и все хорошо. Ага, отлично, Хорошо. Вот. И я вас просила подготовить ваши карты. Я просила их, а, спасибо еще, вижу огонечки, приятно. А, почему я вас просила сделать на Мингли? А, потому что там есть подсказки. Те, кто не знаком с Цемень, вы просто не определите свой дворец жизни. Вам сейчас нужно определить, где находится ваш дворец жизни. Очень удобно. Вот я подчеркнула, на Мингли он выделен зеленым квадратиком. То есть обратите внимание на ваш зеленый квадратик, где он находится. Он может быть в любом месте, может быть здесь, может быть здесь. Да, то есть абсолютно в любом месте там находится ваш дворец жизни. На самом деле все эти дворцы, вот эти квадратики, это дворцы. Они все на вас действуют, но начинаем анализировать всегда с дворца жизни. И следующий этап вам нужно определить, к какой стихии он относится. А Так, у меня это юг получился. А я ж металл и жару не люблю. А, ну, на самом деле это не только так работает. Там еще и по базе можно посмотреть по сезонам, а потому что если у вас очень жаркий сезон, то, скорее всего, вы не будете любить жару. Но ну, это прям такой плотной завязки не имеет под собой. И определяем стихии дворца. Да, вы мне пишите. Я буду понимать, что вы уже включаетесь в работу. А у кого что-то не получилось, тоже мне пишите. Мы тогда онлайн прямо сейчас разберем. Вот отлично, вижу юг, юг, север. И вот давайте посмотрим. На юге, да, буквочка Ю. Ну, для кого неудобно смотреть юго-запад, я буду просто рисовать на экране, вы тогда смотрите, где ваш дворец жизни. Вот здесь у нас находится огонь, юго-восток, запад, у нас раз, юго-восток, разброс. А, огонь. Вот здесь на юго-западе у нас это земля. Сейчас будете мне писать, к чему вы относитесь. На западе дворец у нас металл. Следующий, на северо-западе, металл, на севере вода. А Следующая у нас, ой, дерево, не туда, прошу прощения, земля. Отвлекаюсь, у меня тут показывает опять, что со связью что-то. Я отвлеклась, не туда тыкнула. На северо-востоке опять земля. Угу, спасибо, Дарья. Здесь у нас дерево на востоке и на юго-востоке дерево. И давайте вы мне сейчас напишите вашу стихию. У кого какая стихия получилась? Угу металл земля дерево вода огонь металл а личный элемент мы не будем сейчас рассматривать только по дворцам огонь вода огонь металл дерево ну, отлично разобрались вы себе пометьте потому что сейчас будет еще вторая водная часть то есть вы где-нибудь еще себе на листике, либо в чат подглядите. И теперь вам нужно определить стихию врат. Сейчас я подумаю, какой цвет взять. Вот Возьму голубенький. Смотрите, если вы открывали не на Мингли, то врата могут быть совсем в другом месте. Это нормально. Каждый как хочет, так и извращается. Именно на Мингли они вот где находятся. Я вам сейчас обрисую их все. Не путайте с другими иероглифами. Если вы в другом калькуляторе открывали свою карту, то тогда вам нужно просто искать похожий. Вот эти иероглифы мы их разбирать не будем, у нас лайтовая такая тема. И вам сейчас нужно определить уже, к какой стихии относятся врата. Здесь все очень просто. Вот я написала, если черного цвета, то это металл. Например, у нас вот здесь вот, вот здесь черный иероглиф, значит это металл. Здесь черный это тоже металл. Сейчас не дворец, а именно иероглиф. А здесь у нас коричневое, значит земля. Ну, есть особые карты фуинь фанынь. Мы их сейчас разбирать не будем, но вы можете видеть, что здесь совпадают ворота с дворцами. Ворота дерева, да, правильно. То есть, если они зел... Ой, зелененькие, говорю зелененькие, пишу букву З. Если они зелененькие, то это дерево. Дерево. Вот здесь деревянные, здесь зелененькие деревянные, здесь земляные, здесь огненные и здесь водные. Врата металл. Но сейчас мы смотрим... Да, врата правильно. То есть до этого мы смотрели дворцы, сейчас врата. Врата дерева, врата металл, врата дерева. Отлично. Молодцы. Земля, металл, металл. А как искать ворота? Вот смотрите их на картинке. Вам картинка видна? Их искать не надо. Я их подчеркнула. Давайте красным подчеркну еще. Вот они. Вам нужно обратить внимание на цвет иероглифа. Просто на цвет иероглифа, который стоит посерединке наверху. Вот я сейчас красным подчеркиваю. Огонь, дерево, вижу. Так, Вероника, жду от вас ответа. Поняли где? Врата – это какой-то мэнь. Да-да-да, <laughs> а потому что это и есть врата. Правильно, мэнь – это врата. Почему называется цемень дундзя? на самом деле? Цемень дундзя, а мэнь – это врата. Переводится как волшебные врата, сквозь которые вы проходите. Так, у меня в зеленом квадратике шэньмэнь. Хорошо, но шэньмэнь какого цвета? Красный. А если красный? Точно красного. А вот, смотрите, да, то есть вы смотрите по цветовой гамме, то есть черный это металлический, синяя вода, зеленое дерево, красный огонь, коричневая это земля. Брата металл, дерево, вы определили. Теперь вы Выпишите себе, чтобы не запутаться и чтобы не бегать по чату. То есть дворец такого-то цвета, врата такого-то цвета. И рядышком напишите, какая стихия. Ага, вижу вода. Что такое врата? Врата это наше действие. То есть по сути это то, насколько у нас есть возможность в жизни вообще развернуться. И мы сейчас подходим как раз к главной части. Сразу скажу, я не все. Возможно, вы свою конфигурацию не найдете. У вас другая конфигурация. Но сегодня мы поговорим именно о контроле. И вот теперь что вы делаете? В данном случае, на примере, у нас дворец металлический металл. Сейчас еще раз напишу. Дворец металлический и врата металлические это окей но у нас есть такое понятие как контроля то есть например, у вас врата огня и они стоят врата огня и они стоят вот здесь. а я вам до этого говорила, что этот дворец относится к воде. И мы возвращаемся к кругу Усин. Я сейчас подробно о нем расскажу для тех, кто первый раз. Для тех, кто не первый раз, я думаю, уже понял. У нас есть принцип контроля, когда элементы контролируют друг друга. То есть вода контролирует огонь. Она его тушит. И, соответственно, получается так, что в нашем примере судьба тушит врата, тушит ваши действия. Следующий принцип контроля. У нас металл контролирует дерево. Например, если у вас в этом дворце стоит металлический врата, в этом дворце стоят металлические двор, врата, то это тоже принцип контроля, но он другой. То есть могут как врата контролировать дворец, так и дворец может контролировать врата. Да, вот где собака зарыта, металл контролирует мои деревянные врата. И вот это самое паршивое, честно говоря. То есть когда еще вы ваши действия дворец контролирует, это очень сложно. Ну, свою судьбу сложно контролировать. Но ну, еще куда не шло. Но когда судьба вас контролирует, вот это уже совсем тяжело становится. Сейчас по остальным пробегусь, потому что могут не все знать эти конфигурации контроля. Дальше. У нас дерево контролирует землю. Если у вас, к примеру, Коричневого цвета у меня тут нет, к сожалению. Попробую желтым, если будет видно. Если у вас вот здесь находятся коричневые врата, вот здесь коричневые врата, то у нас получается, что дворец контролирует ваши действия. Дворец это условно, то есть судьба, другие люди, ситуации, то есть все вас постоянно контролирует. То есть вы пытаетесь, а вам... По лапкам бьют. Вы пытаетесь? Опять по лапкам бьют. Мой дворец контролирует мои ворота, получается. Дворец у вас огонь, то есть вот этот вот огонь. Ворота металл. Абсолютно верно, да. То есть металлические ворота, они здесь, ну, сложно, в общем, с ними жить. А вот это такая судьба. Вот у меня то же самое. У меня дворец, контроль, у меня дворец контролирует меня. Ладно, пьяву еще контроли, контролировала. Сложно, муторно, тяжело, устаешь. Но когда судьба тебя контролирует, еще хуже. То есть получается, что вы родились в том месте, где будет контроль. Сейчас мы подойдем еще к этому. Давайте. В общем, я вам сейчас нарисую сразу стрелки всех. Значит, дерево у нас контролирует землю. Огонь контролирует металл. Земля контролирует воду, металл контролирует дерево, ну и вода, как я уже говорила, контролирует огонь. И вот если вода... Нет, смотрите, вода контролирует огонь, но земля контролирует воду. И это, кстати, легко запомнить, потому что у нас есть берег и у нас есть река. И вот берег, берег, он контролирует воду, контролирует воду, чтобы она не разливалась. Поэтому не вода контролирует землю, а земля контролирует воду. И что в этом случае получается? Один из способов это уехать из отчего места, то есть там, где вы родились. Если вы уже переехали, то эта техника вам не шибко подойдет, потому что нужно смотреть, куда вы переехали. Но если вы родились и живете пока в том месте, где вы родились, то это говорит о том, что один из шансов, а, а, точнее, ну да, из шансов, из возможностей куда-то переехать. И, соответственно, вы все равно, допустим, у вас тут где-нибудь контроль стоит, вы все равно этот дворец с этим контролем берете и перевозите в другое место. Но место можно подобрать уже более лучшее. Я точно так сделала. То есть я перевезла весь свой дворец в более лучшее место, где уже нет такого большого контроля, где он ослаблен и мне легче действовать. Если у меня ворота... А нет, я не говорю о том, что это окей. Дело в том, что есть еще другие по кругу син взаимодействия. Но это в любом случае уже легче, чем контроль. Контроль это самое-самое тяжелое. Причем именно когда вас дворец контролирует. Получается у меня зеленый квадрат на... Так, северо-западе, да, это металл. Зеленый квадрат здесь, да. То есть смотрите, металл вас фактически рубит. Это дерево, металл контролирует, нет, металл контролирует не землю, металл контролирует дерево, то есть, да, вы правильно поняли, судьба вас контролирует, не вы судьбу, а судьба вас. А так вот, почему у меня по другой самопознание сплошные переезды. Да, то есть это, это одна... Ну, смотрите, я не говорю, что это 100%, прям так, потому что у нас, как видите, тут еще очень большое количество всяких разных иероглифов. Их тоже все нужно учитывать, причем не только Дворца жизни, еще куча-куча других. Но это уже... Здесь два варианта. Либо переезжать, либо человек вообще подсознательно это чувствует и сам переезжает. То есть он даже может, не видя своей карты, не зная этой техники, он захочет сам переехать. Дворец – вода, а ворота – земля. Это я не говорю, что все нормально, потому что абсолютно все нормально или ненормально, это нужно рассматривать. Мы сейчас рассматриваем только, только контроль. То есть есть контроль или нет. Если у вас контроля нет, а у вас вода, так, дворец, вода. Где у нас там красненький? Дворец вода. Да, что ж такое, сейчас нарисуем. У вас дворец, вода, ворота, земля. Но у нас земля контролирует воду. То есть, соответственно, что земля, то есть ваши действия контролируют судьбу. Это контроль, это тоже тяжело, потому что вам нужно контролировать всех окружающих, все ситуации. Вам нужно сидеть это. За всеми все доделывать, не обязательно это делать, но, скорее всего, у вас судьба будет вынуждать это делать, то есть за всеми, извиняюсь за выражение, ходить и подтирать просто, вот честное слово, убирать их какие-то ошибки, еще что-то, еще что-то. О, да. Ну вот, да, то есть, видите, получается, что в этом случае вам приходится других постоянно контролировать. Да, вот так цемь и работает. То есть, видите, мы вообще, мы, мы даже ни в какие глубины не заходили абсолютно. Это просто вот, ну, любой человек может зайти, посмотреть вот эту технику и уже на основе этого сделать выводы. Вот так оно и действует. Дворец металла, врата металла, они дружат. То есть опять-таки смотрите в чем тут а, коленкор. может быть такое что у вас дружба то есть там дворец вот как в данном случае видите металл и дворец металл дворец металл и врата металл они дружат Ну, то есть когда две стихии одинаково они дружат это как два одинаковых человека которые друг друга понимают грубо говоря вы понимаете свою судьбу судьба понимает вас но может быть, все равно человеку тяжело, потому что у нас есть еще куча других конфигураций, куча других этих, моя твоя понимает, да, это вот примерно так и работает, куча других вещей. Вы можете жить там в нехорошем фуншуй, а можете жить в хорошем фуншуй, и может у вас еще дворец судьбы дружит с вратами, и вообще будет все хорошо. То есть, ну, по крайней мере, эта ситуация не контроля, и это лучше. Дворец земля, врата металл. Ладно, расскажу вам. Раз уже задаете вопросы, раз пришли, сейчас вам расскажу, что у вас получается. Так, смотрите, у вас дворец, земля, вот он ваш дворец, земля, а врата металл. Металлический. Земля порождает металл. То есть получается, что судьба вас порождает, и считайте это ваша удача. Когда нас порождает, нам хорошо, нас холят, нас лелеют. Добавить какой-то водной стих, чтобы не было конфликта, или в этом случае. Это нужно садиться и разбирать, это так не работает. То, что вы даже там, я не знаю, с собой какие-то амулеты водные будете носить, то, что вы там рядом с собой фонтанчик какой-нибудь поставите, к сожалению, это так не работает. Это нужно садиться и конкретно разбирать, все расписывать абсолютно, по цеменьце расписать, по базе все расписать, все полезные, неполезные элементы. Вам может быть вода, не оператив. И тогда будут проблемы наоборот. То есть ну, здесь нужно потом фэн-шуй смотреть и потом эти три техники еще скомпоновать вместе. И вот тогда уже можно выдать, что вам делать, когда вам делать, дружить стихии эти, не дружить эти стихии. Дело в том, что не для всех карт нужно дружить стихии. Там еще много других вещей это зависит. Да, то есть если у вас порождение, это классно, я вас поздравляю. То есть хотя бы в этом, то есть, может быть, там и куча других еще положительных вещей, но это уже очень большое влияние оказывает на жизнь. То есть вам будет даваться а, многие вещи легче, чем другим людям. Смотрите, вода в скрытом, это уже вы смотрите Бадзе, это вы смотрите, я так понимаю, скрытые небесные стволы Бадзе. А в Цемень мы сейчас рассматриваем только вот эту вот часть, потому что если я сейчас каждого начну смотреть, еще и Бадзе, и Цемень, и по фэн-шуй спрашивать будут, мы можем к утру не закончить. А у нас буквально 15 минутка. Вот. То, что у вас вода в скрытом, это тоже может быть хорошо, может быть плохо, земли куча. Понимаете, это зависит от структуры карт. Может быть, это плохо, потому что вода замывает землю. А может быть, это хорошо, это нужно садиться и смотреть саму карту. У некоторых людей, у которых буквально несколько, только там два элемента вообще в карте, и может быть и хватать этих двух элементов вполне, им ничего добавлять не нужно. То есть вообще, да, мы в базе стремимся к к тому чтобы привести карту к балансу чтобы течение было энергии правильно без перерывов в правильном направлении чтобы все элементы присутствовали но это не всегда так работает как выбрать место для переезда вот это самое сложное это нужно садиться и разбирать если только родился в одном месте, живешь в другом, получается, что дворец жизни. А нет, это уже дворец жизни, да, вам уже нужно дворец, вы этот дворец жизни перетащили в новое место. Поэтому смотрите, уже там нужно делать, смотреть дворец жизни и смотреть его отношения, взаимоотношения с новым уже дворцом, где вы живете. И тогда вы сможете посмотреть, где лучше, где хуже. Ну вот. Но опять-таки тоже дело в том, что эту технику я советую с еще с 12 дворцами компилировать. Плюс, смотрите, даже если вы переехали в какое-нибудь хорошее направление, там, к примеру, там, ну, было тут, да, вы переехали сюда, там, перетащили себя сюда. Опять-таки... Выбрали плохую, то есть вы переехали, все прочитали, все классно, все супер, но вы переехали в плохой фэн-шуй. Ну и все. Ну и ничего хорошего не будет. А если вы в плохое даже переехали направление, но хороший фэншуй, вам будет легче. Вам не будет хорошо, но вам будет легче. Вот, поэтому оно все взаимосвязано. Должно быть, сейчас я найду где-нибудь свободный листик. У меня его нет. Ну, хотя бы вот здесь сейчас порисуем. То есть, почему так получается? У нас Тян вот этот треугольничек, да, то есть у вас есть небесная удача, у вас есть удача по фэн-шу, и у вас есть удача то, как вы действуете. Вот вы переехали, возможно, вы переехали в хорошее место. Отлично, вы посмотрели там все конфигурации, там все хорошо. Но у вас остается вот здесь минус 33%, ну, грубо говоря, потому что допустим, допустим, нет удачи, и фэн-шуй минус 30%, хотя по фэн я бы сказала, тут даже больше к 40% приближается. И тогда не ок, потому что у вас, считайте, почти 70%, хоть вы переехали, неудачу. Просто чтобы люди не удивлялись, потому что они могут сказать, ой, мы переехали в хорошее место, а что-то не так. А может быть по-другому, может быть классный вариант, когда у вас здесь... Плюс 33%, вы еще переехали в хорошее место, у вас еще плюс 33%. Ну да, у вас где-то остается там вот эти вот минус 33%. А если вы еще фуншуй подключили, то вы вообще стопроцентную удачу поймали. То есть всегда нужно помнить об этом треугольнике. Здесь вы по умолчанию просто ставите свою карту Бадзе. Удачливая она, либо неудачливая. Ну и цемень судьбы, базы, вот сюда вот вы ставите, просматриваете. И уже в зависимости от этого смотрите, насколько вам много нужно еще оставшейся удачи включать. Так что вам домашнее задание – просчитать необходимость переезда для всех близких. Кому надо переезжать, кому не надо, потому что, кто его знает, может быть, вам прям с семьей надо переехать. А может быть, вам нужно будет вытулить своего ребенка, потому что у вас все окей, а у него не окей, да, у него какой-нибудь контроль. И тогда нет смысла удерживать его дома, а на новое место водить. Я эту технику не объясняю, она не такая простая, чтобы ее сейчас можно было показать. Этому учиться нужно. Просто это нужно знать абсолютно все по цемей как минимум, ну даже не то, что там все конфигурации взаимодействия, там, ну, очень много чего, то есть это обучение, оно занимает там от полугода и больше. А я вам сейчас это никак не объясню. Вот. Вы... Так, переехали в дом, у мужа все окей с работы, у вас какая-то задница. Может, дом не подходит под вас, такое может быть, под мужа подходит, под вас нет. Тут вообще фишка в чем, ну, сейчас быстро уже да, расскажу и буду закругляться. Смотрите, например, вы спите на кровати, и муж спит на кровати. Мужу подходит, эта кровать под летящие звезды, вам эта кровать не подходит под летящие звезды. Он накапливает хорошую энергию, он с этой энергией целый день ходит. Вы – нет. То же самое с домом. Вы переехали, у вас стало хуже, у мужа даже лучше может стать даже не просто окей, а лучше, потому что он под вас подходит, под него не подходит. Ну Тогда нужно коррекцию внутри делать. А, может быть, вы переехали в удачное место, то есть вообще просто, да, место. вот под мужа это место подходит, под вас не подходит. Тогда, что делать? Понятное дело, что не будешь же разводиться, скажешь, слышь муж, мне не подходит это место, ты тут живее, я поехала дальше, да? а, Допустим, вам не подходит, вот вы совершили действие, вам не подходит это место, тогда вы подключите Включаете базы, корректировать, насколько это можно, это можно активациями хотя бы, и фэн -шуй. И то есть у вас будет, да, вы вот это уже никак, вы не сделаете, у вас есть муж, вы уже с ним живете, вот, то есть, вот эту часть мы забываем, то есть ну минус 33%, но ну, золото у вас будет вот эти плюс 33%, вот эти плюс 33%. То есть я говорю, всегда вот помнить об этом треугольнике и все. А, на этом я, наверное, прощаюсь с вами.